Добрый день, меня зовут Лев Алексеевский, и это третье видео, посвященное расширенному использованию пользовательских э, моделей в библиотеке Qt и не только. В предыдущем видео я э, показал, как можно сделать относительно универсальную пользовательскую модель, и в рамках этой модели я реализовал так называемое вычисляемое поле, то есть поле, которое отображает данные, напрямую не хранящиеся в модели, а вычисляемые прямо перед отображением пользователя. В данном видео я хотел бы реализовать другой а, ценный тип колонок, а именно а, так называемые lookup-поля или lookup-колонки. Вкратце, что это такое. Если у нас имеется две таблицы, и одна из таблиц имеет колонку, а, внешний ключ, а, ссылающийся на идентификатор другой таблицы то если мы будем просто отображать данные вот этой таблицы, то пользователю это не очень понравится, поскольку его не очень интересует идентификатор города, в котором живет человек, и ему интересно название города. Поэтому и возникает необходимость в лукаполях Вот она поля. Как оно работает? Для отображения, допустим, вот этой ячейки, пока поле смотрит в другую колонку, в колонку с ключом внешним, берет оттуда значение, обращается к другой таблице или к другой модели, находит по этому идентификатору строку в другой таблице и берет значение из какого-то другого поля. В нашем случае здесь поле только одно, но и отображает его. Давайте попробуем реализовать это в рамках э, модели из предыдущего видео. Но для начала я предлагаю его немножко, э, эту модель, этот класс усовершенствовать. Сейчас эта модель э, не нередактируемая. Для того, чтобы она стала редактируемой, нужно реализовать еще два виртуальных метода. SetData и Flex. Начнем по порядку. С Так, если индекс у нас не валидный, мы возвращаем False. Если роль у нас edit role роль редактирования, то мы что-то делаем. В этом случае возвращаем тоже false. Так, теперь э, что мы, собственно, должны сделать? Мы должны, во-первых, получить идентификатор строки по э, индексу э, строки. Для этого у нас есть метод ID by row. Index row. Хорошо, теперь мы обращаемся к структуре data hash, но не через метод value мы будем изменять данные, поскольку это константный метод, и изменить данные не получится, а через квадратные скобки id, insert, здесь мы должны указать имя колонки, но у нас есть только индекс, поэтому используем. Другой вспомогательный метод name by call, index call и указываем новое значение. Так, после чего мы вызываем метод uh, datachange indexindex и возвращаем uh, метод flex, если индекс у нас невалидный мы возвращаем пустые флаги no item flags в остальных случаях мы говорим что элемент у нас uh, item is enabled активный элемент у нас выделяемый из selectable и элемент item из editable редактируемый но это не некоторое прощение, потому что в реальном, в реальном классе мы бы, наверное, ограничили редактируемость, например, колонки id или э, тех самых вычисляемых колонок или book колонок сейчас мы для экономии времени это делать не будем э, давайте проверим Заработало ли редактирование. Так, я меняю Берлин на Париж. Да, цвет изменилось. Меняю до на, допустим, Браун. Brown. Oh, brown. Да, все отлично. Хорошо, мы можем переходить к созданию класса Lookup колонки. Я вот, скопирую из вот этого класса все сигнатуры именно здесь название класса lookup колонку так и э, для того, чтобы реализовать lookup колонку, нам понадобятся дополнительные данные. Какие? Давайте взглянем еще раз на эти таблицы нам нужно знать имя вот этой колонки колонки с ключом, нам нужно знать на какую модель mm -hmm. или на какую таблицу ссылается этот ключ и надо нам знать колонку, из которой мы будем брать и отображать данные давайте в секции protected объявим соответствующие члены класса так lookup model Имя колонки с key column, имя колонки lookup-модели. Э, uh, Lookup column. Отлично. Давайте их инициализируем прямо в конструкторе. Column key column. key column. Use, use uh, call. Так создаем заготовку фа реализации и для виртуального колдейта тоже. Так, теперь, что касается конструктора, вызываем uh, конструктором базового класса. А дальше инициализируем лукап моду значение моду key column. значение key call значение лукап call значение лукап call все все хорошо теперь метод callDate. А, значит, нас интересует только здесь role displayRole, if role равно queued display role. хотя на случай queued current, как обычно. А, а здесь мы должны получить ключ, мы здесь предполагаем, что ключ у нас целочисленный. Тоже определенное ограничение, но я считаю не такое большое. Row Data. Мы должны извлечь данные. Имя колонки ключом у нас такие O. Так, дальше мы должны найти строку в LoCup э, модели соответствующую ну, давайте, look up. Uh, Обращаемся к Lookup модели, Lookup Model, Row, Row by ID для нашего ключа. Если lookup, если uh, такой идентификатор не был найден, то мы продолжаем просто. То значение иначе э, нам еще нужно получить э, lookup lookup э, колонку в, в look модели э, мы получаем ее методом о, model, методом call by name здесь указываем lookup и наконец можно вернуть данные. Вызываем метод модели индекс. Здесь указываем lookup row. Lookup call. И методом data получаем данные. Так. Uh, теперь нам осталось зарегистрировать эту колонку новую. PersonModelRegisterColumn NewLOOKUPColumn Назовем ее city uh, Модель у нас называется cityModel uh, Колонка с uh, ключом называется cityID uh, Данные мы будем брать из колонки Name. Так осталось да инициализировать значение CTID. 2. Попробуем запустить. Да, и мы видим, что наша лукап колонка прекрасно работает. Давайте посмотрим, что будет, если я изменю значение в луках модели допустим на Париж Нет лукап колонка у нас не обновилась но если я сделаю вот эту таблицу активной мы видим что она обновилась что же нужно сделать ну нужно как-то связать сигналы обновления изменения вот этой колонки с сигналом обновления вернее с слотом обновления вот этой вот этих колонок ну, я сейчас не буду в это углубляться, сделаю очень топорное, просто покажу, что это работает. Я свяжу а, сигнал модели CityModule, а, David это свяжусь с сигналом с Model. Model Reset. Естественно, это очень, очень грубо обновлять всю модель при любых изменениях. И более того, у нас еще может быть удаление строк. Ну, давайте посмотрим. В принципе, это работает применять. Итак, Берлин. Ну давайте Москва. Mm -hmm. Да, у нас обновился наше лукап поля. Естественно, модель еще у нас требует доработки, но, мы, но я думаю, видно, что потенциал. Очень хороший. На сегодня все. Спасибо. До свидания.